Сегодня в государственной резиденции Аларча проходит очередное заседание Совета глав государств членов Шанхайской организации сотрудничества. Членами ШОС являются восемь стран. Индия, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан, Узбекистан. Статус наблюдателей имеют четыре страны. Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия. По завершению планируется подписание ряда мероприятий. С места событий наш корреспондент Мадина Низамова. Добрый день, коллеги. Мы передаем из государственной резиденции Аларча, где сегодня проходило главное политическое событие этого года – саммит глав государств, членов Шанхайской организации сотрудничества. И мы сообщаем, что саммит уже подходит к своему завершению. Президенты уже подписали солидный пакет документов. Обсуждение этих документов прошло как на заседании в узком составе, так и на заседании в расширенном составе. Лидеры стран – Обсудили итоги работы э, Кыргызстана за год своего председательства в Шанхайской организации сотрудничества, а также цели и задачи ШОС на предстоящий период. На заседании в расширенном составе выступили 11 президентов. Каждый из лидеров озвучил видение дальнейшего развития и деятельности шанхайской восьмерки, а также пути решения новых глобальных задач, которым странам ШОС необходимо противостоять. Заседание открыл президент Сорунбай Джиенбеков. В своем выступлении глава государства отметил, что ШОС демонстрирует мировому сообществу новый формат международного взаимодействия, когда каждое государство – и Имеет свой голос и решение принимается согласованно. Повестка ШОС имеет много общего с повесткой ООН. Это и вопросы безопасности, и вопросы экономического развития, и вопросы человеческого измерения. Продолжает эффективное сотрудничество с международными структурами в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков, в том числе со структурами ООН. В ноябре прошлого года нами проведено специальное мероприятие высокого уровня ООН и ШОС. Сотрудничество во имя укрепления мира безопасности и стабильности. Краеугольным камнем в этой области является решение афганской проблемы. Мы с удовольствием можем отметить действия афганских властей, а также активизацию включения ШОС в решение данной проблемы. Это отразилось в итоге прошедшего апреле текущего года в Бишкек очередного заседания контактной группы ШОС Афганистан и проекте дорожной карты, который будет подписан на полях сегодняшнего саммита. Глава государства выступил с рядом инициатив. Это открытие органа ШОС по борьбе с экономическими преступлениями, скорейшая реализация проекта по строительству железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Также Сорунбай Джейнбека выступил за продолжение консультаций по созданию банка развития ШОС, в том числе и в плане перехода к расчетам в национальных валютах. Экономические преступления, как правило, носят транснациональный характер. Это тесно связаны с наркоторговлей, контрабандой, отвлечением доходов добывных преступным путем. В конечном итоге они представляют угрозу для безопасности государств. Кыргызская страна предлагает создать орган штаб по борьбе с экономическими преступлениями. В современных условиях угрозы, исходящие из интернет-пространства, являются реальными угрозами безопасности государств чаще имеют место случаи, когда непроверенная, а зачастую заведомо ложная информация тиражируется и формирует негативный фон. Усиливаются угрозы, использования IT-технологии, преступных, террористических и военно-политических целях. В этой связи мы считаем, что обеспечение информационной безопасности должно стать важным вопросом повестки дня ШОС. Важно взаимодействие и в сфере цифровизации и, и информационно-коммуникационных технологий, а также построение системы межрегионального сотрудничества. У ряда государств Чельнаншос есть большой накопленный опыт в этой сфере. Напомним, что после саммита глав государств, членов Шанхайской организации сотрудничества, состоится официальный визит премьер-министра Индии на рендер-моди. Планируется, что по итогам данного визита будет подписано порядка 20 документов. Коллеги, на данный момент у нас все, но мы продолжаем следить за развитием событий. Спасибо. Я напомню, что с нами на связи была наш корреспондент Мадина Низамова. Мы продолжаем выпуск. Итак, по итогам заседания подписана Бишкекская декларация Совета глав государств, членов Шанхайской организации сотрудничества. Кроме того, подписан ряд документов, в числе которых решение по антинаркотической стратегии до 2023 года. Решение об утверждении концепции сотрудничества в сфере цифровизации и информационно-коммуникационных технологий. Решение об утверждении программы развития межрегионального сотрудничества государств, членов ШОС. Решение об утверждении плана мировоззрения в области охраны окружающей среды до 2021 года, решение по координации гуманитарных вопросов, ряд решений по меморандумам ООН, решение о подписании дорожной карты дальнейших действий контактной группы ШОС Афганистан и ряд других важных документов. На время Бишкек стал центром внимания экономических и политических кругов стран, входящих в состав Шанхайской организации сотрудничества. Это усиливает важность компетентного и своевременного освещения саммита. Так, для этого аккредитованы более 500 иностранных и местных представителей средств массовой информации. Об информационном обеспечении саммита ШОС расскажет Бекмамат Асамбек Улу. Более 500 журналистов освещают деятельность саммита, что поражает география представленных СМИ. Так, здесь, в зале Инисай, государственной резиденции Алабча, под одной крышей работают журналисты из таких стран, как Пакистан и Индия, Япония и Монголия. Конечно же, здесь работают и отечественные журналисты, и журналисты из стран ближнего зарубежья. Все они объединены общими целями и идеями Шанхайской организации сотрудничества. Как отмечает корреспондент телеканала «Узбекистан-24» Сергей Алибаев, ШОС – это отличная площадка для обсуждения взаимовыгодных инициатив. Для себя Сергей Алибаев выделил основные аспекты сотрудничества, на которых, по его мнению, необходимо сделать акцент. В первую очередь, это расширение регионального сотрудничества. Особое внимание стоит отметить сегодня. Это развитие, дальнейшее развитие регионального сотрудничества, дальнейшее продвижение цифровизации экономики. И вот подобные направления, а также принимаемые в рамках данного саммита 22 очень важных документа, причем два из документов являются инициативами Узбекистана, конечно же, послужат дальнейшему расширению партнерства между странами-членами Шанхайской организации сотрудничества. В вопросе сотрудничества государств членов ШОС обязательно необходимо отметить, что Кыргызстан и Россия являются давними друзьями и стратегическими партнерами, считает журналист российского мультимедийного информационного центра «Известия» Дмитрий Акимов. Он отмечает встречу президента России Владимира Путина президентом Соромбаем Джембековым как показатели этой исторической дружбы и братства народов. Мы наблюдали за тем, как... Как, как встречают, вот эти вот бурсаки ваши и мед, это очень похоже на русский хлеб-соль. Вот. И вот эти традиции, пересекающиеся, да, язык, на котором вы говорите, на котором мы говорим, я считаю, что, казалось бы, куда уж ближе, да, с одной стороны. С другой стороны, понятно, что новое время ставит новые задачи, появляются какие-то... Постоянно новые проблемы, которые нужно решать, нужно решать все вместе. И наши политики это делают. Вот а мы журналистам помогаем как можем. Индийский коллега Ахиля Шуман остался доволен организацией рабочего пространства для журналистов. По его словам, организаторы сумели предоставить все необходимое для должного освещения саммита. But, uh, «Индия стала полноправным членом ШОС в 2017 году. Очень приятно работать со своими коллегами из зарубежных стран. Безусловно, у нас есть общие темы, интересные всем. Мы в своей работе будем акцентировать внимание на вопросе международного экономического сотрудничества и обеспечения совместной безопасности». Отметим, что всего аккредитацию на освещение саммита ШОС прошли более 400 иностранных и порядка 100 местных журналистов. Для них в доме приемов НСА и государственной резиденции Аларша, организован пресс-центр. Ведется прямая трансляция работы саммита. Самбек Улу, Хайнар Урмонов, ЛТР, Бишкек. Встретился с премьер-министром Исламской республики Пакистан Имран Ханом, прибывшим в Кыргызстан для участия в заседании Совета глав государств членов Шанхайской организации сотрудничества. Обсуждены вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества между странами, в том числе и в рамках международных организаций. Главы государств отметили важность активизации отношений между Кыргызстаном и Пакистаном в различных сферах. Сурамбай и Имран Хан наметили приоритетные направления взаимодействия стран на перспективу. Также прошла встреча главы государства и с президентом Исламской Республики Афганистан Мохаммадом Ашрафгани, прибывшим в Кыргызстан также для участия в заседании ШОС. Главы двух государств обсудили меры по углублению взаимодействия между Кыргызстаном и Афганистаном, актуальные темы совместной повестки, в том числе и сотрудничество в энергосекторе в рамках проекта КАСА-1000. Президент отметил, что поддерживает усилия президента Афганистана по укреплению безопасности в стране. В этих целях кыргызской стороной успешно организована очередное заседание рабочей группы ШОС «Афганистан», прошедшее 19 апреля в Бишкеке, в рамках чего была утверждена дорожная карта дальнейших действий. Главы двух стран выразили взаимную готовность к продолжению активного политического диалога на всех уровнях. В столице открылась выставка традиционных текстильных и декоративных изделий народов Кыргызстана и Индии. На одной площадке показаны работы мастеров двух стран. Всего более 100 экспонатов. Оценил красоту представленных экспонатов прикладного искусства и наш корреспондент Бекмамата Улу. Слияние двух народов именно так можно охарактеризовать проходящую в эти дни выставку текстиля и декоративно-прикладного искусства Кыргызско-индийские краски и узоры в Центральной Азии Здесь представлены древнейшие текстильные традиции двух народов Как традиционные кыргызские шердаки, так и индийские сари Особенная ценность выставки в том, что все представленные изделия выполнены вручную, с применением натурального сырья. Это, безусловно, кропотливый труд, в который возложена вся сила эмоций и чувств мастеров. Выставка, проходящая в рамках саммита ШОС, преследует цель активизации культурных и экономических обменов и развития сотрудничества в области ремесел и текстиля между Индией и Кыргызстаном, а также другими государствами-членами ШОС. Как отметил министр культуры Азамат Джаманкулов, Кыргызстан и Индия имеют широкие связи во многих сферах, и культура не исключение. Открывшаяся на фоне визита премьер-министра Индии на рендер-моде в нашу страну выставка – яркий тому пример. Ну, то, что, по крайней мере, на сегодняшний день заинтересовало и индийскую сторону, и нашу сторону. Дальше мы сказали о том, что будем сотрудничать в этом направлении, будем участвовать на всех выставках, которые организуются в Индии и в Кыргызстане. Будем отправлять ремесленников, обмениваться опытом, информациями и так далее. То есть, мост сотрудничества будем укреплять. В свою очередь, посол Индии в Кыргызстане Алока Амитаб Хадимри отмечает, что культурный обмен между двумя народами, обладающими богатой историей, очень важен. По его мнению, подобные мероприятия способствуют сближению двух дружеских государств. Мы поддерживаем организацию подобных культурных мостов между нашими странами и народами. Обмен богатейшими культурными знаниями очень важен. Так мы сегодня хотим поближе познакомить кыргызстанцев со знаменитым индийским хлопком. В то же время, мы увидели много нового о вашей культуре и быти. Особенно нам понравились ваши войлочные изделия. Совместная выставка народного и современного текстильного искусства Индии и Кыргызстана продлится до 24 июня. В течение этого времени бишкекчане-гости столицы смогут познакомиться с работами индийских, кыргызских и среднеазиатских мастеров, модельеров и профессиональных художников. Бекмаматасамбекулу Аскар Маратов, ЛТР Бишкек. Художники из 22 стран мира привезли свои лучшие картины в Музей изобразительных искусств имени Гапоратива. Каждый горожанин и гость может абсолютно бесплатно насладиться образцами высокого изобразительного искусства, в которых заложены свои определенные смыслы и истории. На втором этаже музея в двух залах представлены работы знаменитых художников. Один из залов посвящен китайским живописцам, а другой многонациональный. Отметим, что такое яркое культурное мероприятие проходит в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества. Лучшее понимание друг друга через искусство, через изобразительное искусство. Поэтому э, сегодня действительно не хочется говорить, а хочется, говорить, чтобы, хочется, чтобы говорило искусство и говорили картины. Я тоже пользуюсь случаем хочу поблагодарить прежде всего господина Шао, который уже вот за последний буквально год, это вторая выставка, когда привозится работа лучших художников стран Шанхайской организации сотрудничества, проводится конкурс, отбор, Спасибо. Спасибо всем, кто участвует в этом конкурсе, кто выставляется, кто дарит нашим гражданам это счастье, лицезреть это прекрасное. Накануне в столице состоялся праздничный галок-концерт «Караван дружбы» с участием глав государств стран ШОС. На сцену Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова вышли артисты из России, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана. Айтол Кунсулпуева продолжит. Главы государств, членов Шанхайской организации сотрудничества и главы стран-наблюдателей. Перед началом гала-концерта в зал национальной филармонии вошли главы государства, стран Шанхайской организации сотрудничества. Присутствующие зрители стоя поприветствовали президентов. С началом концерта в зале воцарилась полная тишина. Сцена национальной филармонии раскрылась и представила грандиозное шоу, подготовку которого проводили более двух месяцев. В ходе концерта на сцену Кыргызской национальной филармонии вышли артисты из России, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана, тем самым показав крепкие узы дружбы между странами ШОС. Наслаждался грандиозным шоу и глава Китайской Народной Республики с удовольствием кивая головой в такт музыкальному представлению. Главы государств страншо с большим увлечением наблюдали за развернувшимся на сцене фееричным представлением. Но это не стало препятствием для обсуждения важных вопросов. И во время концерта Сором Байджиембеков и Владимир Путин даже смогли о чем-то поговорить. Отметим концерт. Завершился оперная партия артисты национальной филармонии. Главы государства стран Шанхайской организации сотрудничества и присутствующие зрители остались в восторге. Айтол Кунсулпуева, Бегзат Машрапов, ЛТР «Бишкек». Конституционная палата рассмотрела дело о проверке конституционности статей нового уголовного процессуального кодекса, касающихся заключения соглашения о признании вины. Просьба признать антиконституционными эти нормы УПК поступила от адвоката. Государство правомочно не только установить пределы уголовной ответственности, но и определять в законе процедуры, предусматривающие различные пути достижения цели правосудия, в том числе основания, позволяющие смягчить уголовную ответственность и упростить процедуру уголовного преследования. При использовании соглашения о признании вины с государства не снимается обязанность обеспечить равные условия и возможности реализации процессуальности прав подозреваемого обвиняемого с одной стороны и потерпевшего с другой указано в решении конституционной палаты. В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу в отношении бывших столичных мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова. В ходе процесса адвокат со стороны обвинения заявил ходатайство об исключении из уголовного дела материалов экспертизы по эпизоду со строительством школы. Выйдя из совещательной комнаты, судья Кубанычбек Касымбеков отклонил ходатайство с защиты. Он мотивировал свое решение тем, что оценка доказательством будет дана в приговоре в совокупности с другими доказательствами. 14 обвиняемых, включая Кубанжбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. В Сокулубском районе Чуйской области милиция обнаружила два скелета. По данным правоохранительных органов, пол скелетов установить невозможно. На месте работают сотрудники милиции. Возраст скелетов также невозможно установить. В результате многочисленных судебных инстанций решением Октябрьского районного суда столицы ранее оформленный договор купли-продажи имущественного комплекса Бишкекский пассажирский автокомбинат признан, наконец, недействительным. Данный объект является стратегически важным. Учитывая, что продажа объекта произведена рядом грубых нарушений законодательства и мэрия Бишкека ранее не участвовала в судебных процессах по данному вопросу, 22 декабря 2015 года муниципалитетом подано исковое заявление в судебные органы о признании недействительным договора купли-продажи. Напомним, что 10 февраля 2010 года вследствие банкротства коммунального предприятия договором купли-продажи специальный администратор Ашербаев продал его Турдубекову. Стоимость сторонами определена в 9 миллионов 461 тысячи сомов. 10 июня проведена регистрация права собственности в Бишкекском городском управлении по землеустройству и регистрации прав на недвижимое имущество за мэрией столицы. К этому часу пока все. Спасибо за внимание. Увидимся в вечернем выпуске новостей ровно в 19.00. До встречи.